Я вчера в кое-пкупил. Да и... Ну хуй рыга, блядь, порошок ебаный. Согласить же, болой. Ну, вчера нормальное вино, кстати, оказалось. Блять, я даже удивился нахуй. 150 рублей и нормальное вино. И ну, я хорошо. охуел. Хорошо. Да где это такое? Бондите. Вот, Меня угостил человек, который принял э, ночевать. Также. Волзовский. Вот, он мне платил. Я вчера не знал, с кем, блядь, постоять на день города, все такое. Хуяк. Человек Денисова зовут. Вот. Такой Вова. о, привет. Давай. Я клюнул, все, такое, вот посидели, блядь, сейчас. Ничего, как-то. Заебца. А потом А потом я поз... А, ага, потом я, короче, вас видел. С этим долбоебавым ебаным, нахуй. Пошел он. Да. Ага. Ты это так сейчас говоришь нахуй. Пошел он, значит, пошел он. Выбивай, выпивай, выпивай, выпивай. Что ты тянешь-то? Что, греть-то ее? И так же Там уже следующая уже на подходе уже морозится. Достаточно. Ну так вот. М -м -м, мало. Вы же пошли. Я говорю, да я же ты видел, что показываю. Стойте сейчас все будет. Так я видел, я ему сказал, и говорил, он мажет вот так. И терпения не хватило, пошел. А будет еще будет. мне не понравилось то, что вы как сделали. Не вы. Вы, блядь. Не вы. Вова, вы. Не и вы. И ты тоже. Угу. Угу. Я ничего плохого вам не сделал. Я тебе, вы что-то вчера все рассказал. Угу. Из-за чего? Ну, не знаю. Кто из-за Валер, а, а, Давай, Валера рассудит. Какой Валера? Какой Позвони Валеру. Валера? Какой Валера? А, как зовут? Видишь? Конченый? Круто. Конченый. Мы дадим ему звание Конченый. Он же, видишь, имена не запоминает. Бля, извини, пожалуйста. Давай, давай не будем ругаться нахуй. Ну, как тебя зовут еще раз? Вот видишь? Я пятый. Вот А я говорю, шестой. Фон Фон пятый. Он пятый. А не Фопан. Фопан пятый. Вот видишь? Был, был, наконец был. шестой. Вот. Был! Ты. А, или седьмой, седьмой был в их не команде. Был четвертый. Не, и, и, извини, пожалуйста. Ну, бывает у меня, блядь, клинка, ну... ты вот, видишь. И чего? А зачем это сразу оскорблять? Конченый или какой-то? Почему здесь конченый-то? Ну, потому что ты не помнишь, мы с тобой... Вот, же, вот, мы только общаемся, не оскорбляй. Мы с тобой общаемся уже, как минимум, давай для начала... Сейчас. Хорошо. А еще раз, а давай... Ты помогаешь. меня Валерой называешь. Давай еще раз познакомиться. Спасибо. Нет, нет, ты, я вас извиняюсь. Я вас извиняюсь. Вот. Вот это. Вот это. Понимаешь? Давай познакомь ещё раз. еще раз. Егор. Егор. Егор, блять. Валера, что? Валера. Какой нахуй Валера, блять. Вот видишь? Пиздец. А это, это водка. Нет, это не водка. Это водка. Это не водка. Это водка. Я бы и запомнил тебя. Нет. Я помню тебя э, 20 лет. И что? например ну, примерно, 15. И что? Пусть будет. Ты можешь стать на, на, на место другого человека? Я нет. А я умнее? Да нахуй мне это надо. Вот, вот ты сейчас на меня смотришь, как знаешь. Ты да кто такой вообще? Вот ты с твоей стороны. Сейчас. Да? Нет. А как? Да вот ну как? Ну вот просто. так. Вот просто, просто. вот просто. Ну ты без уважения вообще. Я Хотя без уважения. Ну я не знаю. Где он? Я не знаю, Вова. Я да, опять нету. Когда Слушай, ты давай меня... не будем... Я, я не хочу уссориться. Ну, если я виноват, я... Извини. Ну. Сможешь меня просить? Да? Давай, я извиняюсь. Я виноват. Ова вот Русланов. Я виноват. Вова Русланов, конечно. Ну, а, вот, точно. Видишь. вот видишь? Я про тебя что-то знаю. Мы с тобой познакомились. Окей. Ирина. Я вчера даже нишу кулемена видел. Прикинь. Музыкант. Э -э музыкант. Где-то да. есть. Я, короче, подхожу. Играйте в Мишель что-то ритм. Как? Скажи, сколько на, на, на фоне этой кони. Я не играю, я не играю. Я, у меня нет чувства ритма. Я общаюсь с музыкантом. я не играю. У тебя чувства ритма нет? Да. Да, я, я, я не попаду. Я могу написать стих, но он не создаться в песню. Вот в чем проблема. Так, блядь. Напиши стих, он создастся в песню. Уверен? Нужна коллаборация, согласись? Блядь, напиши стих. Я, я сделаю. Смотри, у меня есть э, куча э, э, стихов, э, но они не попадут под песню. У тебя есть стихи? Да. Охуенные. Ну, я не знаю, ну там э, общественности будет виднее. У Мне нужны такие. Я тебе говорю. Даже не знаю, к кому обращаться тебе или к тебе, блядь. Ещё? Ко мне. Дело не в этом, я сам решу, э, с кем. Если довёл. ты сам да. хочешь со мной общаться, дружить. Ну, Нет. Попивать, да, достаточно сегодня. Да. А дальше там по, по обстоятельствам. По теме. Я имею в виду по музыке. По музыке, наверное, нет, мы не садмся. Ну мы не это... сойдемся. Ну, я. Смотря, вот, смотря какая музыка? Я меня постоянно музыки учу. Вот ты так поешь, не так поешь. А, я у голос ставлю. А -а -а. Голос. А, -а, а. Ну это интересно. А, нет, честно. Я угол голос ставлю. Ну это сложно Вот а, допустим. Конечно, У сложно. тебя есть же песня какая-нибудь? Песни нет. В песне сложность в том, что смотри, я могу написать э, э, текст угу. три, нет, два, больше двух не могу написать. Куплет. Вот, вот ну, а, это как куплета, получается. Э, это получается потому что okay. э, потому что припевы они должны э, все равно повторяться. Припев, ну по-разному бывает. Ну, ну вот и. У меня была даже идея на английском Сейчас была ошибка твоя э, Поправь а, Должны повторяться Кто сказал? А, э, куплеты? А, припевы, припевы, да? Кто сказал? Припевы? Да, кто сказал? Это. Запоминается больше всего припев бля а да кто сказал это? Ну так, так это работает Должны Так Мне это работает я не должны А же из припев вообще там был Да-ка, блять, а можно сделать и без припева Может что хочешь сейчас с музыкой Ну вот. вот. а как, без Окей, век, окей, век. окей, окей, смотри Давай так я иногда пишу, вот сейчас, пожалуйста, не перебивайте, Оба. Я иногда пишу стихи. В них от 4 до 8 четверостишей больше не делаю. Они вдохновлены чем-то, но чтобы это стало песней, нужно все равно припев, потому что четверостишие связаны как-то текстом, и они должны как-то перетекать, и их должен связывать припев. Мне нужно посчитать. Если, конечно, тебе это интересно потому что я сам творческий. Я, сам. Я, я, я не могу это наложить на музыку, потому что у меня нет чувства ритма, поэтому ну, это было Я тоже у меня есть э, стихи, есть песни уже написанные мною, понимаешь? Вот. Я чувствую ритм. Вот так я, допустим, вот я пишу как стих. Оно не не, мне никто не говорит, а напиши э, вот для этого, напиши, нет, у меня как по настроению, раз, вот, б, вот раз, я, раз, я, я тебе стих. про это же и говорю, про вдохновение, вдохновение, вдохновение, раз написал, все, просто как я себя чувствую, как я себя, как вижу внутренний мир, не только внутренний и внешний, я раз написал стих, все, он остается, ну, так я значит... хочу в народ, его, чтобы слышали люди, да, чтобы что-то услышано было от меня, вот я хочу, вот моя цель, вот моя цель в жизни. Донести до людей. Донести до людей, потому что, ну, сегодня ты здесь, завтра тебя нет. Ну сегодня вот. ты в князьях, завтра ты в грязи. Вот именно. Вот что-то вот в этом роде. Политика, о, о, о политике, о войне, о мире, о любви. У меня, вот, стихи. Еще в ТикТоке нет. Молодец. Молодец. Ну, как-то стараюсь что-то что что оставить после себя. Правильно, правильно, правильно. Я в любой момент, он через пять минут, я могу сейчас выйти на дорогу, меня убьют. Кто знает. Кто знает, кто знает. Вот. Я живу. Я не выебываюсь, Егор. Во Вообще, я могу этому написать, этому. М Максим, этот, который, этот, э, блядь, вот рок, рок-музыка. Ммммм, mm, песня там... М -м Максим, Максим зовут его. У группа есть. Это... Такая ну, ну, это смешно... смешно. блять был еще сериал, это... Турецкий Гамбит. Помнишь сериал? Ну, Дом -дом. Вот, вот Максим, Максим, Максим, вот... Пел-то. <свят> вот, я на него подписываю. я ему говорю, Максим, здорово. Он мне, привет. Представляешь, я со знаменитыми блять даже списываюсь нахуй. Я, ваху, я самим над собой, это моя мечта была. Она сбывается. Вот. Да, нет, не, я не хвастаюсь, я просто, просто говорю как есть. Вов, вот Егор, вот реально, помнишь, помнишь, сколько у меня подписчиков было? Примерно 12. 12? Пусть будет. Ну, а поначалу принесли? Да, да, да, да. Начал там хуйню всякую там, фотографии там еще еще. Дальше мне понравилось. Раз, раз, раз, раз, раз. Смотри сейчас. Три тысячи с кука. Три тысячи с небольшим... Три тысячи, он думает. Он думает, что три тысячи. Я не думаю, оно только есть. Оно только есть. А, да, да, смотри. Да, Влиятельный мужчина. Может поднять какую-то, условно, вторую ладогу. Просто э, дело не в этом. Когда откроется Они, пойдут, они пойдут за тобой? Тикток откроется, мне деньги будут платить. Угу. Смотри, как интересно. Ну, это на запас. Ну, естественно. На перспективу. Я... Да, да, Егор, я не верю в это. Может, ну, никогда все. оно и не откроется. Никогда оно не откроется. А вдруг? А вдруг? Да, конечно, нужно на ну, вперед я... думать. А вдруг на шаг вперед? Это едет? как НЗ. НЗ, НЗ. Игорь, ты смеешься на меня Не, я с тобой разговариваю. Ну, это НЗ я оставил. Да. Ну, вот. А пусть будет. Да, да, конечно. Егор, не, не, не, погоди, Я эти серьезно говорю, это без всяких шуток. А Но. вдруг, а вдруг реально, блядь, вот, откроется? А вдруг? Так же у меня монета лежит дома. Меня лежит дома. И я ее никуда не трачу. Она просто лежит и все. А вдруг понадобится? это да, да. нету? А вдруг понадобится? Она пусть лежит. Да? Вчера, знаешь? Трубу нахуй. За два рубля скинули, блядь. Я говорю, баный брод! Потом вот так вот вовсе ударил. Ну и нахуя я и сделал это? Ну и ему закрывается. Да. Охуительное, я бы сказал. Два она, она такая мне же, как можно и ты. Через было... человека, Женя, все сделать им. Мне можно было устроиться до того момента. Женька что? может сделать все. Ой, блядь, хорошо, и бесплатно. Не ори, пожалуйста, блядь, я тебя просила, Боба. Ой, извини, пожалуйста. Бесплатно, он таблетка? может сделать. Вам... Ну-ка. Ну-ка, цитамон, Мик, анальдин, похуй, что. У тебя голова болит? Парацитамол, пуху что, блядь. Почему ты тебя это? Я не понимаю. Иди посмотри. Заебись, Иди блядь. посмотри. Аналитен есть. Аналитен есть. Анальген есть. Я знаю, что... Это есть Иди посмотри, сама ты знаешь, где, типа, это... Гуртка, чтобы она не забываешь, что ты нахуй в